А хочешь, я тебе открою тайну, один такой манюсенький секрет. Знай, люди не встречаются случайно. случайности, поверь мне, в жизни нет. Не веришь? Ну тогда хотя бы послушай. Не бойся, я тебя не обману. Представь себе, что существуют души, настроенные на одну струну. Как звезды бесконечности Вселенной, они блуждают сотнями дорог. Чтоб встретиться когда-то, непременно, но лишь тогда, когда наступит срок. Для них нет норм в привычном понимании, они свободны, как парение птиц. Для них не существует расстояния, условностей, запретов и крайней. Случайные встречи, случайные встречи, они происходят и утром, и вечер, бывают и днем, иногда среди ночи, когда ты их ждешь, а когда и не очень. Да только случайной любовь не бывает, кто в это не верит, тот просто не знает, и нет здесь случайности, где и когда, ведь встреча изменит судьбу навсегда. Они не случайные, встреча, прощание, Радость, знакомства, тоска, ожидания, падения, взлеты, Подъемы и спуски, прямые пути и тропинки, что узкие. Случайные встречи, случайные встречи, Не верь этим фразам, пустые все речи, Живи, как живется, поверь, Что не тайно любовь повстречаешь, Совсем не случайно.